Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Atol 90F, внесение и выплата денег из кассы. Для внесения и выплаты денежных средств на кассовом аппарате Atol 90F необходимо войти в кассовый режим. Для этого из выбора нажимаем 11 и Т. Чтобы внести денежные средства в кассу, необходимо ввести сумму внесения